Решил для истории снять, чем я занимаюсь. Для себя в основном. Сегодня 12 мая. значит Занимался я и редис, и огурцы, и помидоры, и цветы горшочные. И пришел к выводу, что это не мой путь. Да, у других получается, но это не мое. Почему? Даже вчера смотрел, есть хороший мастер. Круговорот, дача, огород, по-моему. Показывал теплицу, ну там вообще, ну столько цветов, ну завалено. Я вообще не представляю, как можно продать. Я буквально за все лето 10 цветочков продавал. У него там десятки тысяч, причем очень красивые. Вывозят на базар, но этого мало. И тут отдельная тема. И он хочет еще через интернет продавать. Ну вопрос на засыпку так, по-доброму, с улыбкой. Ну сколько тебе нужно этих миллионов? Да, ты мастер, все хорошо, цветы красивые. Ну, ну сколько тебе денег надо? Ну лопнешь, не лопнешь? Ну, наверное, не лопнет. Тут вопрос как? Это касается любых пенсионеров. Чем заниматься, выйдя на пенсию? Потому что пенсия это никакая. Это не пенсия, пусть себе в одно место засунут, как сказал Соловьев. Завернуть в трубочку и засунуть в одно место Эту пенсию Вот, вот самое подходящее самая пенсия Пусть на, сами на эту пенсию живут А нормальным людям Вот меня соседка пошла на пенсию подрабатывать Да и многие подрабатывают Мужики или сторожем или там дворником Нет, ну тут конечно отдельная тема есть Что можно же не дворником И не сторожем работать и хорошо зарабатывать Допустим мой сосед не пенсионер И думаю ему пенсии не нужна Потому что он пчелами занимается, две машины, трактор, больше ста уликов, ну, хорошо живет, хорошо. Через дом там сосед машины ремонтирует, да ну, тоже нахрен это, и все эти законы, и, эти, и эта работа нужна, сам находит, люди подъезжают, будут по 5-6 машин у его дома стоит, ждут, пока он освободится и ремонтом и займется, вот. Ну, сейчас вот тема пошла огородов. А пашут культивируют, но это все не мое. Не мое. Почему? Потому что нужны специальные знания и по пчелам. Кстати, почему он пчеловодом занимается? Да потому что у него и дедушка с бабушкой пчелами занимались, и дяди, и тети, и отец его. Он с малых лет рос, все это видел, все это и учить не надо. Всю зиму что-то пилил, пилил, пилил, пилил. Потом весной начал на ЗИЛ-130 бортовой грузить. Улики, я думаю, сколько ж там, посчитал по рядам, блин, что, так он еще там что-то делал, и еще, даже увез, я просто не видел, но делал, что-то там пилил, вот человек размах, жена не работает, хотя продавец, двое детей, даже трое, ну, третья-то большая, уже замужем, вот, а Средний купил квартиру в другом городе, она там учится на кого-то. Ну нормально, вот. Но меня ж нету силоводов в, в, в Родне. Потом машины чинит тоже надо уметь. Он в городе, наверное, на СТО работал. Что-то по программам, мне кажется, кого-то что-то сейчас техника сложная, он перепрограммированием занимается, это вот такое. То есть, то есть что-то сложное, но не трудоемкое, типа как покраска, это вонит, это очень вредно для здоровья, и не разборка двигателя, это будешь неделю разбирать, неделю собирать, а заработаешь 20 тысяч, да, ну нафиг. Вот человек приехал, <свят> тут компьютер подсоединил, перепрошил, там нашел причину, ну и все, как бы, то есть можем работать в белом халате, вот это я понимаю, да. Вот. Но опять же не мое, нужно специальное здание Также трактор, попробуй трактор мне купить Трактор тут жрать нечего И В кредит живу, там больше 30 тысяч я должен Сбербанку, но ну, как-то выходить надо Ну потихоньку э, можно с пенсии выходить Но это очень долгая история вот, а что я хочу? А вот занимался цветами, думал заработать, не, ничего, ну не мое, это не получается ничего, розы вообще категорически оказывается размножаться, категорически и гибнут, не, не знаю почему, уже и как не пробовал ничего, вот тюльпаны выросли, вот кстати тюльпан, но они какие-то короткие, заявленная высота 40 сантиметров, почему-то выросла 20, ну как их продавать 20, это ж мини букет, это ерунда, вот. Поэтому я перехожу на искусственные цветы. Вот. Что я показываю? Вот такой тюльпан. Ну, вроде бы, да. Вот. Главное, я взял его два цветка срезал. Вот один. Вот, так, вот они были в таком состоянии. Вот это в воде стоял за два дня. Вот так вот подрос. И потом я увижу, что он стоит в воде. В воде стоит. Подрос, во-первых. Во-вторых, когда в комнате плюс 15, он сжимается. Когда 20 начинается, солнышко там пригребает, он раскрывается. Поэтому, чтобы сохранить тюльпан, все-таки нужно при плюс 15 его держать. Это одно. А вот сейчас вот я сделал э, вот по рецепту из интернета холодный фарфор. Там, собственно, ничего такого нового я не скажу, поэтому я не буду говорить. А вот новое что? Я э, видел, берут вот такие шарики, катают. И вот здесь вот на ладони без всякого молда раскатывают его. А я подумал, что если не на ладони, а вот на ложке раскатывать. Как раз вот по размерам, опа, упала, по размерам-то она как раз по этой ложке. То есть скатали шарик, положили сюда, как раз формы не надо. И все ровно, Вот, а цвет можно подобрать. Вот я, кстати, белый фарфор сделал, потом чуть-чуть добавил желтого вот из таких колеров какую угодно вот акриловых и вот такого цвета получилось так что нужно подобрать просто сколько там капельку или пол капельки чтобы такой цвет был и все, капельку сюда и прямо рукой если прилипает, ну можно маслом или зазелином кем-нибудь смазывал все, а что у меня получилось вот я купил это вешалка на липучке вот это убрал сам крючок. И получилась вот такая. Что я хочу? Э -э ну Сделать молд. Ну, собственно я сделал. Значит что, берете пластиковую бутылку. Ну не берете, можете брать, можете не брать. Но я взял пластиковую бутылку. Положил спичный коробок. Приставил фломастер. Эту бутылку вот так вот повернул. И на пластиковой бутылке остался свет. Ножничками аккуратно вырезал, чтобы ровно было. Можно на глаз, но на глаз криво получится. Глаз, видите, алмаз. Поэтому все получится криво. А вот так вот сделал вот эту ленту. Видно лента или нет? Может плохо видно? но ну, Тогда поверьте на слово. Вот ленту сделал. Скотчем склеил. Как раз по ленту обернул. И вот так вот скотчем завернул. Как бы вот так вот показать показать. Скотчем здесь заклеил, чтобы она не большего диаметра была, а как раз вот сузилась до вот этого радиуса хотя бы Туда массу а, шарик хорошо размешал чтобы не было там каких-то трещин и каких-то там шероховатостей там туда вот притрамбовал потом взял вот собственно образец да, аккуратно так вот придавил и вот у меня получился отпечаток сейчас буду ждать ну наверное сутки вот. А потом все это можно заливать. И что можно э, применить как? Или как елочное украшение. Ну, тут что-нибудь там приклеить. какую нибудь э, Ну, веревочку, что ли. Ну, хотя бы тут на тот же горячий клей. Вот. И будет как и игрушка на елку. Или, опять же, ну, если проволока вот такая вот есть, э, крючки сюда делать и будет как э, э, вешалка. Ну и все, вот и применение. Вот, а потом <смех>, останется вторая проблема. Может быть самое главное, продать это все. Вот такая вот штучка у нас с, с липучкой. Именно что липучка тоже тут. 40 рублей стоит. Я не считал, сколько по. Ну, это, первых нужно сделать сначала. Вот он застынет, превратится в холодный фарфор. Потом я вот такую массу замешаем вот, вот она мягкая, гибкая хранится, я не знаю сколько хранится только что сделал по этому рецепту, там видно будет вот, потом ее сюда естественно цвет можно добавить любой все и потом сразу же подковарнет чем-нибудь острым допустим ножичком и все. и разложите, пусть сохнет вот, а что касается по лепесткам тюльпана вот я один сушится есть ложки Ложки есть, ну и все. И прямо на ложке, по, по форме ложки я как раз вот сделал, да и все. Вот. А еще э, можно из того же холодного фарфора вот этот слепок снять изнутри. Пока... Ну, только надо очень жиденький такой сделать. Я просто посмотрел, что э, гибкости холодному фарфору, только что э, сделанному, э, отдает э, клей ПВА-М мебельный. Вот мебельный нужно звать, обычно берут. Я другие не пробовал. Ну, ну в принципе, знаете, они не в восторге от этого. Ну, ладно, люди же делают как-то. Так вот, от клея ПВА зависит гибкость. А чем больше крахмала, тем больше он будет... Ну, как оно называется? Рыхлый или... Нет, не рыхлый даже, а короче не будет не тянуться просто будет просто кусками отрываться будет хрупкий поэтому крахмала как можно меньше вот даже клей пва с крахмалом замешали э, по инструкции даже можно меньше а потом когда будет мешать чуть-чуть буквально руки вот э, э, я не знаю, как, как назвать, <смех> руки дедушка покрыли этим крахмалом и туда добавили в эту смесь для замешивания. И минимум, минимум, как только перестанет, только-только э, перестанет прилипать масса к рукам, все, не нужно крахмал туда слишком. Э, иначе он будет хрупкий у вас, не будет тянуться. Надо, чтобы тянулся. Вот. Э, а потом с ним можно делать разные вещи. Ну вот мое начало. Я не знаю как. Если поэтому говорить. Ну, не, она твердая, да, высохла. Но не получилось вот косячок. Ну что, придется просто выкинуть, да и все. Вот первый мой молд лепестка. Тоже с холодного фарфола. Не получилось, я считаю, потому что не видно прожилок. Хоть искусственное делай. Снимал с этого листа, ничего не получилось. Вот это не холодный фарфор, это силикон, но тоже, считай, не получилось. Вообще, какое-то безобразие. Хотя, там, видел на ютубе, да, кто-то из силикона делал. Как у него получилось? Я не знаю. Вот у меня не получилось. Ну, в этот раз не получилось. Ну, значит, может получиться в другой раз. Я не говорю, что сто процентов получится, но э, может получиться вот так вот раз и получилось. И все. Поэтому, я считаю, вот цветами заниматься можно тому, у кого получается. А я, допустим, вижу, <coughs> а я далеко вижу, потому что высоко сижу. Вот, это просто рабство. То есть, знаете, если вы насадили 10 тысяч цветов, 20-30 тысяч цветов, это ж попробуй их полей. Я не знаю, как он поливает. Там со шланга это вообще. Ну, Непонятно, не как, а с слейка этого, вообще убьешься на этих. И каждый же день нужно поливать и ни одну не пропустить и смотреть за этим, переставлять что-то там э, листики отвалились, э, обрабатывать, э, чтобы они от всех болезней, от всех букашек, э, не допустим хризантему задолбала. Э, ее просто не опрыскивать нельзя. Собирал руками этих черных козявок. Не знаю, как они называются, но они уже достали меня. Вот я вчера опрыскал интавиром. Ну, вроде нету, ну, там посмотрим. Также у каждого цветка э, разный характер, разные заболевания. И потом большая проблема это столько продать. Это просто в рабство попадаешь. Там как начал, там уже остановиться нельзя. А зимой же он всю, всю зиму топил эти цветы. А, а цветы вот такие он посадил в январе, наверное. А может и в декабре некоторые. Чтобы сейчас к этому времени, к маю, они уже большие были и цветущие. Всю, всю, всю зиму топил, и они вот с такими начинают развиваться. Ну, двойная пленочная теплица. Ну, это же рабство натуральное. Тут другое дело. Работаешь, работаешь, захотел пиво попить, или там куда-то пойти тебе надо там или кто-то пришел, там гости приехали и все. Ну оставил и все, и пусть стоит. Да, но не движется, но нож не пропадет. Попробуй ты заболей и цветы не полей. Это все, труба. Два-три дня и все. Меня даже не то, что я не поливал, а утром зашел, все нормально, в теплицу. Полил цветы, как человек. Все хорошо, пошел работать. И температура там была 20 градусов с утра, ну нормально. что то я там увлекся. Ой, увлекся, на огороде... Обед, где-то час, я зашел туда, блин, а там 45. А я забыл эти самые, ну вообще, что-то вылетело из головы. Забыл эти самые открыть форточки до двери. Ну и все, что половина у меня погибло цветов от этого. Поэтому как посадил цветы, это уйти никуда нельзя. Все, рабство, рабство. Сам себя запрягаешь в рабство. Да, понятно, что люди просыпаются в 6 утра. Умывается, умывается, быстренько чай, или там что-то перекусил, и быстрее машину, и тут по улице едут, едут, едут, едут на работу. Надо же быстрее, чтобы к восьми часам, ну, некоторым из девяти, кому повезло, и ребенка в садик, и все. Ну, это рабство, и работаешь, работаешь, работаешь на этого дядю, и ничего не получаешь в результате. Ну, тоже рабство, да, тоже добровольно, но на дядю. А тут на себя, ну, тоже в рабство. Поэтому я от этой темы отказываюсь, но не совсем. Ну чуть-чуть можно там, ну не, не, не десятками же тысяч садить. Это, для меня это продать вообще нереально, плюс столько работает, да ну нафиг. Не просто посмотрел, можно просто работать. Я вот не знаю, сколько цветов у меня вывез. Ну, Кстати, вот э, розу, говорили, роза где-то 800-1200 рублей из холодного фарфора. Красивая, да. Тюльпан, не знаю, но ну, по розе средняя цена 1000 рублей. Ну, лепи, ну, вылепил одну розу в день, что-то 1000 рублей. Где-то столько сторожем заработаешь 1000 рублей в день. Или дворником, или у меня э, одноклассница, смотрю, уже за 60. Ну, конечно, пенсионерка. Всю жизнь с продавцом работала. Сейчас подрабатывает в супермаркете. Полы моет. Ну да, 2-3 часа помыла, ушла. Вот. Ну, ну, ей сколько будешь платить? На полставки? Сколько? Тысяч восемь? буду доплачивать. Вот очень приятно. И причем тут не творчески. Нет, мне это не мой уровень, мне это не интересно, мне и не нужно это. Не дворником там, не сторожем. А цветы, да, каждый что-то свое... Я буду придумать. Одна там вчера <coughs> комментаторша написала мне. У вас у мужчин фантазии нету. Ну да, да-да. Давай. <coughs> Подписывайся смотри. Посмотришь, сколько у меня фантазии. О, кстати. Вот он, вот моя фантазия. Это я фантазировал. Вот такой молд. Ну, ясно, что неудачка пошла. Вот молд. Ну, неудачка. Но сказать, что у меня фантазии нет. Да что ты говоришь. Вот еще молд один. Я не могу просто открыть. Потому что еще не застыл. Боюсь нарушить. Что там? Да вот такая же. Только не холодный фарфор. А тут э, глицерин. Глицерин при остывании, если вот такая сантиметровая толщина у него у дна, она, допустим, как, как резина становится. И добавил туда один к одному воды и, по-моему, ложку соли вместо лимонной кислоты или уксуса, потому что я... ой, что я говорю? глицерин? Нет, не глицерин. Э, желатин. Желатин. Э, одна часть желатина, одна часть воды и э, чайная ложка соли. Все это я подогрел на плитке. Не надо микроволновок. Подогрел. Э, размешивая. Все это масса густая. Залил сюда форму. Потом вот эту... Только вот так вот положил и придавил ее своей печатью. Кстати, ну это, кстати, можешь и эпоксидкой заливать сюда. Посмотреть, что будет. Нет, ну, насчет того, что у меня фантазии нет, она очень ошиблась. Наверное, ну, она сказала, что у мужчин фантазии нет. Ну, да. Это просто у мужиков Фантазии нету, это я знаю, я и скажу, мне доказывать не надо, а у мужчин фантазии есть. Я ответил, насчет фантазии ты с Илоном Маском, пожалуйста, побеседы. Вот Илон Маск хочет строить города на Марсе. Ну, вот это фантазия. Я считаю, фантазия это не нужно. Но это же фантазия. Струйте. Я ни одной женщины не э, встречал, чтобы она сказала хотела там на Марсе города строить. Ну, тут человек, если фантазирует, так фантазирует. Поэтому говорит, что у мужчин фантазии нет. Это неправильно. Посмотрите, все вокруг сделано мужчинами. И машиной, и космической корабли, и техникой. Чего только не делал. Вот, ну значит умнее наверное чем женщин поэтому говорить что у мужиков фантазии нету это ошибка у мужиков да и у баб фантазии нету конечно у женщин есть фантазии, но если взять даже мужчину с фантазией и женщину с фантазией там рядом корова не стояла понимаете можете обижаться можете не обижаться это реальность попробуйте мне докажите что что то не так вы же не знаете, вот я начал цветами заниматься, да, из холодного фарфора. Что из них получится? Не у всех же женщин получается. Ну, думаю, что нибудь получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Возможно, высших каких-то результатов я не достигну. Но ведь чего-то я достигну. В конце концов, какой-нибудь тюльпан слеплю из холодного фарфора и розу. Ну, потом, естественно, покажу, чтобы посмотрели, убедились, что я не мужик, я мужчина, у которого есть фантазии, которые, <coughs>, может быть, даже умнее вас, вот, и талантливее, и фантазии больше. Так что, э -э вот так что.